Как подумать Падут туманы свежие, травы спилые умоются росой, тыпка костру по берегам, поля безбрежные, и дышись нас просыпается со ты-ка с труб по берегам, поля безбрежные, и дышись нас, просыпается залей. И город тополины Липы нежные Вдоль проспектов Вдоль бульваров Во дворах Аромат цветов Ночами летними И фонтанов Послепительный размах Аромат цветов пленит Ночами летними И фонтанов Послепительный размах Красит наш город, летнее утро, лазурный поток, летнее утро, лестный нежный шепот, где жизнь просыпается вновь. Летнее утро, красит наш город, летнее утро, лазунный поток. Вынежный повод, Вершиск просыпается зло, матьяка несется в даль бессо намается, огибая пив взоль дачного села, огибая берега волны, плескаются, И на стрелку в нижний все спешит она. Огибая берега, волны плескаются И на стрелку в нижней все спешит она Колокольный звон повсюду рассыпается С утром солнечной приветливой зарей Соловые поют, сервис нас просыпается Просыпается наш город дорогой Словы поют, держись, как просыпается Просыпается наш город дорогой Летнее утро красит наш город Летнее утро лазурный поток Летнее утро листвы нежный шепот Держись, просыпается вновь Летнее утро красит наш город, Летнее утро — лазурный поток. Летнее утро — листвы нежный шепот, Держин просыпается вновь. Music